Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Антон Ларин. И сегодня у нас крутая подборка самых необычных и крутых средств передвижения на целых 20 минут. Так что присаживайтесь поудобнее, будет точно интересно. А также, ребят, обязательно смотрите до конца. В конце мы запускаем конкурс на 1000 рублей. Немного, но все же, я думаю, вам будет приятно. Ну а теперь, ребят, скорее бегите на кухню и хватайте что-нибудь вкусненькое. Присаживайтесь поудобнее и также не забывайте поставить этому ролику лайк и подписаться на канал. Ну а мы начинаем!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 А тут у меня электроролики. Ну, вернее, как ролики. Роликами их с натяжкой можно назвать, но в целом изобретение смотрится интересно. По сути, это две отдельные доски с десятью маленькими колесами и застежками. На таких роликах не нужно отталкиваться, да и в принципе учиться кататься. Они управляются дистанционно. Ездят пока что медленно, но думаю, это вопрос времени. Парочку доработок и все. Готовый современный транспорт. Как по мне, это идеальный вариант для города. А здесь парень явно не определился, чего хочет больше – мотоцикл или танк. В итоге он решил не париться и создал гибрид, ну то есть мотик на гусеничном ходу. Что ж, с креативом у него все в порядке. Только вот мне интересно, а как на таком кататься вообще? По песку, грязи – я еще понять могу, но вот по дорогам города – с трудом представляю. Хотя, вспоминая, какие у нас дороги, целый парк аттракционов и настоящая полоса испытаний. Ну что, народ, как оцените такой вот транспорт? Классно же, я бы с удовольствием прокатился. Одно из любимых игрушек моего детства, наверное, как и у большинства парней, была железная дорога с поездом. Наверное, поэтому я не смог пройти мимо этого чуда, что попалось мне на глаза. Поезд сделали достаточно высоким с треть руки взрослого человека. Состоит он из основного, ведущего транспорта и пристроенного к нему вагона. Передвигается поезд очень плавно и эффектно. При желании может реально перевозить с собой любой пристроенный груз без особых проблем. Мощности движка хватит на все. Правда, где играться с такой железной дорогой или лепутов, остается загадкой. Интересно, автор ролика постоянно удлиняет имеющуюся дорогу? Или довольствуется уже построенной? Люди создают множество моноколес, на которых водители все-таки выглядят немного неуклюже и в какой-то степени даже небезопасно. Чего нельзя сказать об этой модели.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 В этот квадрик на секундочку был установлен двигатель от культовой Honda CRF 650R. Я сейчас про одноцилиндровый четырехтактный движок с объемом 686 кубических сантиметров жидкостным охлаждением и электронным впрыском топлива, если что. Ах да, еще он обладает самыми высокими показателями мощности в своем классе. Неплохо так для квадроцикла, не правда ли? Ну так вот, еще здесь поставили пятиступенчатую механику, хорошие тормоза, шикарную, как и подобается, амортизацию и все в таком духе. Что в итоге вышло? Думаю, вы все видите сами. Вышла просто бомба! На очереди идет один очень необычный велик, который был построен чисто одним парнем. Он взял за основу свой старый байк и полностью его переделал. В итоге получилась довольно прикольная штука, которая теперь очень трудно управляется. Педали расположены на заднем колесе не просто так. Когда вы их крутите, они управляют лишь задней частью транспорта. Это, наверное, сравнимо с тем, когда вы дрифтите или просто входите в поворот на заднеприводной машине. Даете газу, а ваш зад заносит. Тут такой же принцип. Однако с точки зрения занятия спортом и саморазвития ставлю лайк такой идеи. По мне она необычна и интересна. А что самое главное, реально может быть полезно, чтобы как минимум развить свой вестибулярный аппарат и навык равновесия. Народ, не знаю, с чем это связано, но я, блин, просто обожаю мотики. Хотя сам никогда почти не гонял. Да и не особо разбираюсь в том, какая модель лучше, какие есть топовые, какие не топовые. Для меня главное вид, ну и скорость, естественно. Вы только полюбуйтесь на этот байк с кислотным окрасом. Главная его фишка – размеры. Вам, может быть, покажется, что они самые стандартные, но не тут-то было. На самом деле он очень маленький. Я даже не представляю, как на нем кататься. Это же точно не для детей сделано. Орёв мотора. Ммм, это просто сказка. Ну, в общем, наслаждение для ушек и глаз моих. Что тут добавить? Эм, даже не знаю, с чего начать описывать это... Это... Этот, вело... Этот велосипед, да, я сразу почувствовал, будто попал на какой-то курорт за границей, в котором меня собираются возить на максимально странном и непонятном транспорте для туристов, вот правда. А хотя, может создатель этого чуда как раз для этих целей занимался его разработкой, но не суть. Что по нему можно сказать? Это велик, не маленький, я бы даже сказал совсем не маленький велик, подходит для целых шести пассажиров. Правда, насколько последнему будет удобно сидеть, остается для меня загадкой. Но по факту вот они, перед нами, 6 мест. Я бы, если без шуток, реально хотел покататься на таком с друзьями. Мне кажется, было бы крайне весело и здорово. Это ламба. А это гелик. Влад, это бумага. А бумага это... Ой, эм...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 А еще вы посмотрите на диски, даже они здесь проработаны. Короче, все, теперь мечтаю такой тачке. Сегодня один трактор мы уже с вами посмотрели. Так давайте взглянем на еще одну модель, которая будет немного меньше предыдущей. Это классненький маленький трактор с небольшим прицепом. В нем удобно перевозить не сильно габаритные предметы. На самом тракторе было установлено кожаное сиденье, чтобы ребенку было максимально комфортно и приятно во время езды даже по не самым ровным дорогам. Также для этой же задачи автор проекта оснастил его и большими колесами, прямо как в настоящей модели. В качестве декорации в трактор была добавлена труба, а также мини-фонарики. В общем, вышла довольно-таки ламповая и милая модель, которая блекнет на фоне каких-то суперкаров, но вот как отдельный вариант точно заслуживает внимания.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 А вот это просто супер-брутальная вещь. Итак, слушаем внимательно. Это что ни на есть настоящий Бэтмобиль. Просто кайф. Вы только гляньте на этого красавчика. Сделан он точь-в-точь, точь, как в фильме. Хотите себя ощутить супергероем? Это точило для вас. Выглядит очень строго. А как она звучит? Ах, я хочу прокатиться на такой красотке. Сидя внутри, вы почувствуете себя настоящим мужиком. Эта машина реально для души. Как по мне, она в несколько раз круче, чем все эти «Ламборгини». «О, а вот то, что мне нужно. Представляю вашему вниманию. Настоящего скоростного монстра. Грозу всех дорог. С ним соревноваться не согласился бы даже сам Доминик Торетто. Итак, это унитаз на колесах. Ха-ха, а вы чего ожидали? Ну да, унитаз на колесах, а что такого? Может, это мы не шарим? А чувак реально решил, так сказать, совместить приятное с полезным. Да уж, мне кажется, Генка Букин был бы на седьмом небе отчасти. Да и любой настоящий мужик заценит такой транспорт». На самом деле меня до слез пробрало, когда я впервые наткнулся на это произведение искусства. Причем гоняет, то толчок реально нехило, а это трех мотора. М -м -м. Правда, я вот заметил, что из него что-то вытекает. Так и должно быть. Велосипед уже прочно вошел в жизнь простого обывателя: студент, спешащий на занятия, мальчишка-школьник или женщина преклонных лет, спортсмен на дорогом шоссейнике или любитель на бюджетном байке. Всех их можно ежедневно видеть на улицах любого города. Но я хочу показать вам велосипед, который способен привлечь внимание не только своим окрасом, но и необычной формой. Это лигерат, или по-другому лежачий велосипед. Его конструкция позволяет человеку ехать с полулежа на спине, или же полностью лежа. Посадка на таком аналогична посадке на мягком кресле, и велопедали находятся довольно далеко впереди сиденья. У сиденья есть спинка, прямо как у стула, а на педали не давит вес велосипедиста. У лежачего велосипеда три колеса, одно большое сзади и два чуть меньше спереди. У них, кстати, толстая покрышка, прямо как у фэдбайка. А как вы относитесь к подобным конструкциям? Или все же стандартный вариант вас устраивает больше? Пишите в комментариях. Помните, как мы с вами в детстве любили скатываться с горок на ледниках? А те, у кого их не было, могли брать себе что угодно попавшиеся под руки. Будь то пластиковые пластинки или, например, ведра. Следующие ребята, которые сняли это видео, подумали, что на ведрах уже можно не только скатываться, но и просто ездить по плоской поверхности. И соорудили это чудо. Не знаю даже, как его правильно назвать. Ведрокарт? Напишите свои предположения в комментарии. Благо ведро здесь используется не как сидушка, не переживайте. Зато в нем спокойно можно перевозить какой-нибудь груз. Идея, честно говоря, классная. Мне очень понравилась.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 Визуально тачка ничем не примечательна, кроме как отсутствием крыши. Подобный дизайн мне кажется очень милым и прикольным, особенно в рамках проекта «Машина-амфибии». Ставьте лайк, если хотели бы себе такую же. А тут парни решили создать вообще что-то из разряда самодельного бункера, не иначе. Как им, блин, только такое удалось? В общем, эта штуковина ездит на гусеницах и имеет очень, ну просто очень маленькие габариты. Такие, что взрослые мужчины еле, блин, в нее помещается. Зато выглядит со стороны, конечно, это все мягко говоря прикольно. Представьте, если бы тут еще и пушка стояла, как в настоящих танках, вот было бы круто. Но думаю, эти креативщики и до такого дойдут. Интересно, а что послужило прототипом для создания такой фиговины? И еще очень хотелось бы увидеть ее не в условиях города, а реально где-нибудь в поле, на кочках. Хотя я все равно ставлю, что она запросто с этим всем справится.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 Это интереснейший проект с прикольной задумкой. Его идея заключается в том, что обладатель данного корпуса может подсоединить к нему совершенно любой ховерборд. Причем делается это достаточно быстро. После этого человек садится за руль и едет прямо как на картинге, получает топовую амортизацию и акселерацию. Поэтому, как вы понимаете, несмотря на вроде как дополнительный вес, человек, скорее всего, поедет быстрее, нежели сосед на таком же самостоятельном ховерборде. Да и ощущения тут сравнивать не приходится. Земля и небо. Короче, задумка клевая, а реализация оказалась еще лучше. Эмм, когда я впервые увидел следующую машинку, я вообще подумал, будто попал в какую-то сказку, или что более вероятно, в мультик. Не, народ, ну я серьезно. Вы когда-нибудь вообще видели что-то более смешное и прикольное? Лично я, наверное, нет. Машинка идеально впишется для героя Скуби-Ду. Она имеет малюсенькие габариты, низкую-низкую подвеску и лакшери-двигатель установленный сзади. Или это трубы так работают, я не понял. В общем, даже не знаю, что сказать еще об этом проекте. Он очень прикольный и необычный, вот правда. Лучше напишите свое мнение в комменты, хотели бы себе такой фургон. Помните те машины с мороженым, которые частенько встречаются нам в фильмах?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 Как-то давно на просторах интернета я видел самодельную Ламборгини и думал, что ребята одни такие, которые додумались реализовать столь масштабную непростую идею. Но, как оказалось, есть как минимум еще один парнишка, занимающийся подобной деятельностью. Правда, в качестве модели он выбрал кое-что другое, по-своему крутое — Rolls-Royce. Мне кажется, что создать его из картона, как сделал он, даже еще труднее. Вы прикиньте, сколько времени нужно все вымерять, склеивать и тому подобное. Ой, не хотел бы я на такой случайно вмазаться в столб или забор. Считай, весь проект пойдет на смарку. Так, знаете что? Когда я увидел этот велик, я сразу же пошел и перепроверил название ролика. Потому что подумал, что это самый настоящий мотоцикл. Но, к моему удивлению, все оказалось правдой. Автор идеи взял свой основной байк и поменял в нем абсолютно все. Сделал более устойчивые массивные колеса, уплотнил спицы, сделал более прочный корпус и, само собой, вишенка на торте, снабдил велик электромотором.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 Тише, тише, это еще одна летающая штуковина. Назвали ее аркоборд. Как по мне, напоминает это больше летающий ковер. Летает эта доска благодаря 36 пропеллерам. Хоть и выглядит эта доска, ну, очень просто, цена на такую доску немножко кусается. 20 тысяч баксов. Но стоит сказать, что в сравнении с другими досками, это очень дешевое. Ну, вы поняли. Одним из минусов такой доски, это время ее работы. Всего лишь 6 минут. Максимальная скорость ограничена до 20 км в час. Весит такая штуковина аж 82 кг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 Его длина составляет чуть более 11 метров, а ширина и высота 2,6 метров на 1,1 метра соответственно. Прокатились бы на таком? Причем да, на нем реально можно погонять вместе с друзьями. Следом на очереди идет настоящая машина-амфибия. Почему ее именно так назвали, я не понимаю, ведь все-таки по воде она еще не способна передвигаться. Зато по болоту и грязи, да в принципе и любой, даже самой трудной поверхности поедет только так. Как ни крути 6 колес, высокая мощность и достойная подвеска делают свое дело. Сидеть в ней удобно, правда минусом является неудобно, и что, наверное, более правильно, непривычное управление при помощи рычагов. Хотя это дело времени и навыка. В любом случае, уже за идею внешний вид такого транспорта я ставлю лайк. Мне понравилось. Последним в моем ролике будет вот такой интересный грузовик. Мне он сразу напомнил какую-то военную модель. Правда, не знаю какую, так как не особо силен в этой теме. Но все же, грузовик получил, вы не поверите, темно-зеленый окрас. Спереди у него расположилась запасная веревка. То ли ее как трос можно использовать, то ли с какой-то другой целью. У грузовика довольно широкое лобовое стекло и много свободного места внутри. Милые фары, свет от которых вполне достаточно для города, и широкие колеса, которых уже не просто достаточно, а более чем достаточно для тех же бытовых поездок на своей площадке или реальной трассе. Думаю, такому грузовичку каждый хозяйственный человек быстро нашел бы применение. А ребенку было бы только за радость помочь своим близким. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Тома Стар. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока!